Каждое лето миллионы людей в России передвигаются на велосипедах, самокатах, гироскутерах и детских колясках. Каждое лето происходят кражи данных транспортных средств. Несколько простых правил позволят кражу предотвратить. Пользуйтесь надежным замком, а лучше пусть их будет два. Не экономьте. Оставляйте транспортное средство там, где постоянно есть люди. Не оставляйте его на ночь в подъезде. Запишите серийный номер на раме велосипеда или самоката. Номер поможет полиции в поисках, если похищение произойдет. И еще. Постарайтесь сделать ваше транспортное средство не похожим на остальные. Особые приметы могут оттолкнуть вора. Пусть ваше лето будет без происшествий.